Отойди, отойди Да вставай, ко мне Стоп! Да это, это, это, это? бойма, мы нельзя, все это бесконт бесконт бесконт бесконт бесконт не можно, а Да вот я не вижу ударов Не захватывай, не, протокал, не протокал. Не боролся. Пауза разговор. Что за предыдущий? Блин, У тебя остался Два раза ниже пояса ударил, ничего не сказал. Давай. Остановился, а дебил! Ты я что раз не раз слышишь? Раз. Три раза сказали, я а все. Тихо, тихо. Замечание за разговоры. Предупреждение. За что захват раз. Один балл. Бал. Сейчас нет, Ногой, так. По после команды стоп. Предупреждение один балл. Служить надо. Команда, что вы делаете? Что драка Нет, это месила. <coughs> это месила. Это не фитбуксинг. Стой! Я никого оценок не дам. Стоп! Стоп! Второе предупреждение за захват. Еще предупреждение за разговоры. Два балла отдают. Что ты делаешь? Мне надо не нравится, взрывались. Травились. Ну да да. а в чём дело? Почему правила не соблюдают? Ну почему правила? всегда было то можно как-то... Трати злобной! Тип! Молчи! А что ему балка? Поставим, поставим захвату. Сейчас мы... Я попрошу сейчас... Уйти, мы, мы разрешили захваты. Ты восемь. Давай? Я просую. Не делай захвату, ты ногу вниз. Да? Так они вроде. в Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Камуфляж, да, камуфляж. Сейчас, сейчас, сейчас, погоди, нормально. Куда вы Стой! поедете? Сейчас поедем. Думай, куда ты летишь? Ноги шири. нельзя так лети, зал, хорошо. Вой! Это... Это, да, это борьба, нельзя, за... борьба нельзя, зачем за ноги можно? Да Заводчики. А я не вижу ударов чистых. Не захватывай, не протаскивай за ноги. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Что за приход? Блин, наверное. Я сразу говорю. Я извиняюсь. Предупреждение. За захват раз. Один балл. Пои после команды стоп. Предупреждение. Один балл. Слушать надо. Команда, что вы делаете? Чё, драться, да. Это месиво. Нет, это месиво. Это месиво. Это не Кирилл Второе предупреждение за заклад плагиат. Заклад... Заклад... Еще предупреждение за разговоры. Два балла отдают. В чем дело? Блокад... Вы ни разу не зряли на соревнования? Ну а в чем дело? Почему правила, правила не соблюдают? А? Первое.